Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Хочу вам представить обзор пиролизной горелки на 150 киловатт. Вот. Сварил звихритель сделал на него расчет. Звихритель служит для смешения газы и воздуха для нормального сгорания фронтовая вот. плита. Верхняя труба. Вот она это подача воздуха. Сюда подходит пиролизный газ. Сегодня шухланец приварю для соединения с газгенератором самим. надо проводить или выходные или ближе видео выйдет наверное к среде вот, вот видно там труба в трубе одна сотая труба другая 89 труба 2 вот. пульта единичка. Делается он для того, чтобы ну, толстый металл, чтобы не выгибал ее при температуре. Носик горелки тоже толстого металла, чтобы не прогорало. Вот. Ну, вроде на этом все. Ждите следующего видео. Кому понравилось, подписывайтесь.